Не годится, наверное. А это годится. Да. Ну, может, мы потом чуть-чуть на турке дотрогаем, ну чтобы да, не что было такого... Не да, немножко ну, не, простоватое выражение. Может быть, э -э его усложним чуть-чуть. Но сама идея хороша. У -у -у. Ну, это 60 на 80 минимум. Да? А, 70 на 90. Да, мы с ну, с иди, иди, Саша. Платин. Будем там подыгрывать. То есть, сначала мы наберем цвет света. Причем цвет света средний между э, белым и вот тем розово-оранжевым. Жидкость белила, кадмий красный выдавишь себе, а пока не выдавила вот этот цветик полностью-полностью. Можно даже здесь румяне, там менее румяно, но белый потом, здесь более розово, здесь более желтого. прям понабирать, понабирать. Сразу анонсирую, как будут делаться веточки, например, вот прямо вот так, прямо пальцем, уже палец будет делать достаточно, достаточно непринужденно. Посмотри, что делает. Прикольно? Да. Слушай, практически фрагмент уже... Нет, сначала вот цвет цвета, а потом в него... Потом смотри, вот такой цвет сиреневато-коричневый, а потом сверху на него зеленый. И это видно в подкладке, там сиреневый знак, коричневый знак, да? В подкладке под зеленый. И вообще под зеленый хороша подкладка теплых, коричневых, сиреневых. Это и цвет земли, это и цвет сухих трав. Есть там такое звучание, да? То есть надо начинать было не с ветки переднего плана, а с дальнего плана, потом заслонив это веткой переднего. Нашвыряешь это добро. Здесь тоже немножко оранжевинкой подыграешь. Оранжевинкой, розовинкой. Вот такой вот, mm -hmm. с винтой. Цветочки э цветущих этих вишен, наверное. А? Yeah, а mm -hmm. Такие, я был. А, я был. Такие мелкие цветочки у яблона. Это Беларуси. Uh -huh. Вот они, вот они. Вот такие. Здесь, смотри, тоже они уже заслонят зеленовато рыжий. Да? Вот прямо помесить, помесить. Здесь внизу не хватает темности. темности сиреневого по траектории бугра. Сверху на этот темный сиреневый придет зеленый с этим с бирюзовым. В том числе. А. Вот так придет. Прозрачно. Смотри, практически то, то состояние укладки, которое мы там и видим. Угу. Где-то чуть-чуть разнотональные, чуть-чуть разноцветовые, но совсем чуть-чуть. Вот фрагмент большого пятна. Угу. Так. Э, вот стволики тоже наберешь через... И еще, смотри, вот такой кол... Рисовать не надо. Mm -hmm. У нас будет там рама, да, допустим. Mm -hmm. Если даже не будет, все равно кол не надо. То есть пусть у ствола будет, ну, хоть какое-то... Правда? Mm -hmm. Чем просто кол. Сиреневинка. Mm -hmm. А может быть даже второй стволичек. Угу. еще один момент есть композиция любит строиться на диагонали угу. если у нас появится ветка вот именно вот так как ты ее и набрала то есть нарочито по диагонали у нас начнет складываться идея композиции и здешняя ветка, допустим, пойдет, пусть не отсюда, да, но близко. Так, чтобы создать эффект. Вот, допустим, одна еще и вот так пошла. То есть они вместе создадут эффект движения по диагонали. Здешняя веточка, вот она, создает этот эффект. Ей, может быть, вторит вторая, перекрещиваясь. И, может быть, чуть-чуть, чуть там хоть что-то, хоть пару звуков по вот этому направлению чтобы уже не кричащие диагонали были, mm -hmm. а такие, ну, или, скажем, вот это деревце, вот это и, допустим, следующее, все вместе будут создавать эффект диагонали. Ну, то есть, так лучше. Mm -hmm. Не просто пересчитать то, что мы видим, а немножко с ухудожествованием. Mm -hmm. Ну, давай, с пальцев начинают это вот. Не mm знаю, -hmm. поверхность позже. Да, да, да, все правильно. Ну, хорошо, молодечек. Так, ну, наверное, сейчас нужно идти к Санечке, чтобы она тебе кинула изображение проектором, силуэтики все додать, и уже тогда к фигуре будем пристраиваться. Да, наверное, даже вот это будем уже по... Вот, чтобы чтоб оно не рвало потом пусть оно сначала появится личика пусть появится так, а потом да. В принципе совсем справилось вот все вот это вот так и должно быть вот так вот, вот идеальный кусок здесь близко к тому здесь немножко за, за замутнило. хотя тоже могло быть вполне так вот справилось задачей, да хорошо давай а, еще, смотри, там есть некоторый такой орошательный ритм вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ты его немножко сбила, то есть он пропал. А ритм это красиво, когда все немножко как стайка рыбок смотрит. Вот есть этот ритм и есть немножко этот ритм, который как бы ее э, арку ей создают. Ну, красивый такой орошательный ритм, поэтому лучше его немножечко э, показать. То есть, когда будешь уточнять какие-то вещи, имея в виду, что этот ритм есть. Что передавать? Угу. Желательно, чтобы голова была повыше. Ну да. Потом а она тонет в формате. Там она вот идет или готова прийти, а здесь она чахнет. Чахнет. Вот так. Да, надо, надо выше. Нет, ты просто теперь будешь, когда рисунок будешь набрасывать, ты будешь брать более мощную тональность и... Как набросок, уже и картина. Напомню, какого, как, что мы используем, какие мотивы используем в лице, на пленэре вот. В плане цвета кожи. Ну, Слова какие-то ключевые там попадались? Мандарин. Да, да. вот. Мандариновый. Ягодка да. на свет. Угу. Сочетание вот этих мандариновых и зеленоватых оттенков, а не только фиолетовых. И даже не столько фиолетовых. Не знаю, где ты, где ты подобрала идею такого цвета. Я пыталась розового, розовым, но он с тем, наверное, маленькую кисть вот этой Низ нос, носа находится в тени, поэтому сразу сначала затемнить все пятно и потом в эту теневую вложить ноздрички. Когда с губами работаем, сначала красивый цвет губ задаем. Ну, кстати, вот эти вот ужимочки чисто фотографического толка, можно ротик будет и прикрыть. Прикроем? Да. И вот она тогда действительно, может быть, даже она, она сейчас хочет смотреть вот на веточку, которую держит, да? Угу. Вот сейчас. Можно даже попробовать и изменить взгляд. И тогда поэтичность. появляется. Ну да, зря ты с розового начала. Надо было с кадми начать. Видишь, как хорошо. Угу. Mm угу. -hmm. <coughs> Пусть хотя бы несколько веточек появится со всей выразительностью, а то у нас не хватает тональных опор. Смотри, да, вот этот да. мотив Хорош Тоже вот угу. вихрь, вихрь, чуть-чуть, давай. А вот что мне с этим делать? Угу. Такой же, как прежде. Ну да. С тенями или нет, или сразу? А там нет, нет цвет, тени. свет тень такого трафаретного звучания его нет, поэтому вот такая вот мягкая рассеянность тональная. Угу. Хорошо, хорошо, что ты вот такое способно. Все мозочки, которые новые вижу, все. Тему все попали. Так, вот это надо сблить. Угу. Вот это. кусок краски. И вот его, его трудно назвать иначе. То есть он не решил никаких вопросов. Просто неудачно лег. Так. Пока краска свежая, в нее удобно вписывать вписывать эффект множества именно чистых волос. Такая вписанность появляется в локон. Локонное такое письмо. Волосики вышли из-под руки, светло вышли, а рука осталась теневым пятном. Вот это место руки осталось теневым. Цветы хоть и белые, но у них есть теневое звучание, то есть синеватое, и есть освещенное, белое. Поэтому то там, то сям они мигают теневыми и нетеневыми проявлениями. Если задник весь потоком падает, то они противостоят потоку. Они на переднем плане и обобщенность задника разбивают своим противоположным, противоположной выстроенностью. То есть задник внятно падает отчетливо, передник в виде этих немножко в разные стороны, а чаще в горизонтально. И появляется некий да, баланс между ними. То есть пространство не, не тупо падает. Очень весенний цвет у этого сиреневого в компанию... К зеленоватым, к зеленоватым вот таким, аж даже вот таким, да, У -у -у. Свежо. У -у. я сейчас уже э, тельце трогать не буду, на него нужно все-таки настроиться, надо и время иметь и пусть подсохнет красочка, которую мы подложили уже будем разбирать по сухому. У -у -у. Поэтому больше вот уделим внимание. Здесь, мне кажется, осталось только веточки. Нарисовать все, идеальный кусок вообще безупречный. Может быть, немножко усложнить вот этот кусок. Может быть, эту ветку туда усложнить и, дальник и посадить эту ветку со всеми ее зелененькими, просто. смотри, зелененькими настроениями вот этими. Что что? Ну что она вот прям сильно загибается не будет это? А, -а, -а. ну да. Да, не надо, чтобы она. Оттуда что шло еще. Да, да, да, да. Да, кольцо не надо делать, это правда. Ну, значит, вот, потерять ее здесь, вот потерять. Молодец, смотри, рассуждаешь правильные вещи. Я тогда оставляю на сегодня, да? Ну, можешь составить. да.